В последнее время плазма находит все более широкое применение в различных областях техники. Слабо ионизированная плазма возникает в обычном пламени. Нагревание газа до высокой температуры один из способов ее получения, когда вследствие термической ионизации нейтральные молекулы распадаются на ионы и электроны. Поток низкотемпературной плазмы, обладающей заданными свойствами, можно получить в специальном устройстве плазматроне. Перед вами небольшой лабораторный плазматрон. Мы видим плазменный факел, работающий при нормальном атмосферном давлении. Температура факела может достигать 6000 градусов и выше. На экране внешний вид одного из вариантов плазматрона и детали, из которых он состоит. Основными конструктивными элементами плазматрона являются электрод, охлаждаемое проточной водой сопло, в канал которого подается плазмообразующий газ, например аргон. Схема электропитания позволяет использовать так называемую независимую плазменную дугу, когда на обрабатываемую деталь напряжение не подается. Она применяется преимущественно при напылении и наплатке. При резке и сварке чаще применяют зависимую дугу, когда на деталь подается напряжение. При замыкании электрической цепи возникает плазменный факел. В зависимости от назначения плазматрон может работать на постоянном токе прямой полярности и обратной полярности. Визуально струи при одинаковых режимах и разных полярностях не различаются. Применяют дуги, работающие и на переменном токе. Перед вами плазма переменного тока. Скорость киносъемки 2000 кадров в секунду. Видна пульсация дуги с частотой 50 Гц. Свойства плазменной дуги можно изменять путем регулирования расхода плазмообразующего газа. Увеличение расхода плазмообразующего газа, как видно, повышает устойчивость плазменной дуги и влияет на ее мощность. Существенное влияние геометрии сопла. При уменьшении диаметра происходит большее сжатие дуги, и струя становится уже. Факел дуги при диаметре сопла 9 мм широкой и размытый. Вы видите дугу, истекающую из сопла 4 мм. Она значительно уже, а ее границы более четкие. Подача газа для фокусировки сужает факел за счет термодинамического эффекта и позволяет получить более узкий рез или шов. При достаточном расходе фокусирующего газа 14 литров в минуту, внешние слои факела почти касаются сопла, что может привести к нарушению режима работы плазмотрона. При расходе газа 36 литров в минуту факел сужается и процесс горения дуги протекает более стабильно. Существенное влияние на свойства дуги оказывает сила тока. С увеличением тока мощность дуги возрастает. Перед вами дуга переменного тока, снятая с замедлением в 5 раз при силе тока 110 А. Увеличение тока до 250 ампер приводит к возрастанию мощности дуги и ее яркости. Однако при чрезмерной величине плотности тока происходит нарушение режима работы плазматрона. Появляется каскадная двойная дуга, что зафиксировано высокочастотной киносъемкой дуги переменного тока. Широкое применение в электронной и радиопромышленности получил вольфрам, идущий, например, на изготовление нитей накаливания, ламп, электро и радиоприборов. Это один из самых тугоплавких металлов, но его большой недостаток – хрупкость. Рассмотрим микрошлиф вольфрамового стержня. С помощью металломикроскопа хорошо видны неоднородности металла, посторонние вкрапления, снижающие его прочность, и особенно пластичность. Для очистки вольфрама от примесей в камеру плазменной плавки помещают затравку из чистого вольфрама. В плазменной струе вольфрам накаляется. В дугу подводится стержень из вольфрама обычной чистоты. Высокая температура плазмы плавит металл. Расплавленные капли с него падают на оплавленную затравку из чистого вольфрама и кристаллизуются на ней. При этом многие примеси выгорают. Так получается вольфрам повышенной чистоты и пластичности. Изготовим микрошлиф из переплавленного вольфрамового стержня и рассмотрим его под микроскопом. Как видите, вкраплений практически нет. Вольфрам приобрел теперь большую пластичность и выдерживает значительно большие усилия на изгиб. В последнее время широкое распространение получили оптические квантовые генераторы. Они открывают большие возможности для дальней космической связи, телевидения, во многих отраслях промышленности. Основная деталь импульсного лазера – монокристалл рубина. Получить его можно искусственно в специальной плазменной установке. Для роста монокристалла необходима строго постоянная подача в зону плавления шифты, окиси алюминия. Это осуществляется специальным дозатором. Высокая температура, развивающаяся в плазменном потоке, обеспечивает расплавление тугоплавкой шифты. И рост монокристалла. Процесс выращивания закончен. Получен однородный монокристал рубина достаточно большой величины. Теперь можно проверить однородность выращенного монокристалла рубина с помощью рентгеновского снимка. Монокристалл искусственного рубина выращенный в плазме однороден по всей своей длине. Рассмотрим работу установки для плазменной резки. Основная ее часть плазменный резак. В зависимости от вида разрезаемых металлов в качестве рабочего газа используется аргон, водород, азот, кислород или смесь некоторых этих газов. С помощью плазмы можно получать сквозные или несквозные сквозные прорези. Скорость перемещения плазменного резака, подводимую к нему электрическую мощность, расход и состав рабочего газа, подбирают так, чтобы резко происходило с высокой точностью и хорошей чистотой поверхности реза. Прорези могут быть любой конфигурации, зависящие от траектории движения плазменной горелки. Плазменный раскрой металлических листов широко применяется в судостроительной промышленности. Перед вами станок для плазменной резки, сконструированный киевскими машиностроителями. Плазмы разрезают алюминий, нержавеющую сталь, титан и ряд других металлов и сплавов, которые трудно поддаются обычной газовой резке. Раскрой листа производится автоматически с помощью фотокопира, управляющего движениями головки плазменного резака. Чертеж наносится на прозрачный лист и устанавливается под фотоэлементом копира. Плазменный резак передвигается с заданной скоростью вдоль металлического листа, вырезая в нем детали в точном соответствии с линиями чертежа. Плазменная резка обеспечивает большую точность и частоту вырезанных деталей. На деревьях судостроительных заводов установлены целые автоматические линии с применением плазменной резки. Ознакомимся с другим применением плазмы, плазменной сваркой. В отдельных случаях. При сварке больших толщин, напыления и наплавки область защиты металла вокруг плазменной дуги увеличивают за счет третьей зоны, получаемой специальным дополнительным соплом плазменной горелки. Ученые многих институтов в последнее время подробно изучают методы плазменной сварки с применением плазменных установок различного назначения. Металл для заполнения шва между свариваемыми деталями подается в плазменный факел в виде проволоки, медленно сматывающейся с барабана. С помощью высокочастотной киносъемки рассмотрим процесс плазменной сварки с замедлением в пять раз. Обратите внимание, как плавится проволока и шов заполняется металлом. В результате плазменной сварки сварной шов получается однородным и надежным. Плазменная сварка незаменима при сварке деталей очень небольших размеров и толщин. Вы наблюдаете за микросваркой миниатюрные детали в импульсном режиме. Плазменная микросварка обеспечивает изготовление самых ответственных миниатюрных деталей, как, например, шарика для клапана сердца человека. Все эти детали изготовлены с помощью микроплазменной сварки. Выдающийся эксперимент по сварке, проведенный в космосе советским космонавтом Кубасовым на установке вулкан, предусматривал опробование также и сварки плазменной дугой. Применяя плазму, производят наплавку для восстановления изношенных дорогостоящих деталей, а также для получения специальных покрытий. В ремонтной мастерской с помощью плазменной наплавки восстанавливается втулка. Плазменная струя расплавляет только поверхность детали, обеспечивая минимальное перемешивание материала, из которого она изготовлена, с наплавляемым на нее сплавом. Более подробно процесс наплавки металла на деталь представлен на этой лабораторной установке. В основе высокой температуры плазмы, наплавляемый сплав плавится и, попадая на расплавленную поверхность детали, образует с ней после кристаллизации единое целое. После наплавки и механической обработки изношенная деталь обретает новую жизнь. С помощью плазменной горелки можно быстро и легко покрывать поверхности изделий тончайшим слоем разных материалов в том числе и тугоплавких. Этот метод называется плазменным напылением и осуществляется он с помощью специального пистолета. Напыляемый материал струей газа из бункера подается в горелку. Покрытие получается ровным и однородным. Для успешного внедрения плазменной техники в различные области народного хозяйства во многих институтах страны продолжается изучение свойств плазмы.